Нашли зону? Почувствовали раскрытие? Было? Как будто распахнулось, как вспышка. Подсознание это знает. Смотрите, там фокус, фокус заключается в следующем. Это неприкосновенный запас, это резерв. К нему подсознание обратится в самую последнюю очередь, когда внутренних резервов уже не останется вообще как последняя искра, последний стартовый толчок, последний шанс. Раскрывается он в самом крайнем случае. Но всегда готов раскрыться, если вы все делаете правильно, согласно своему Я, согласно своему я есть. Если формулировка закона, соприкоснувшись с вашим вниманием в центре Хары, в центре жизненной силы, точно передает что да идешь все правильно да, неприкосновенный запас не нужен ты правильно идешь то есть не надо копить жизненную силу на последние шансы выживаемости а можно все тратить отдам без проблем отдам когда надо даже если угрозы жизни нет отдам если будет нужно это значит что вы все сформулировали правильно если раскрытия нет значит формулировка неточна значит формулировка неточна между первой и второй чакрой, там Это вот такая точечка вот эта вот ее, и... ее раскрытие, знаете, как с жаром полыхнуло. Вот, полых, ах, полых, ах, да, да. А, помните, в свое время в Советском в Союзе была сказка, я забыла, как она называется. Там были два брата, вечно бившиеся друг с другом, и потом какой-то заморский король изобрел такую чудо-машину, которая всех убивала. И вот один из братьев, одному, одному из братьев нанесли рану смертельную, и он должен был умереть. А у этих жителей этого, этого города, этого села, этого царства-королевства был дар их богов. Каждому был выдан маленький флакончик жизненной силы. Каждому. И чтобы спасти этого брата, надо было, чтобы все свою жизненную силу вот это вот отдали. И вот каждый носил его на груди. Вот здесь вот маленький флакончик живой воды. Ну и там весь сырбор вокруг этой живой воды был. Так вот я вам сказку напомнила к чему. Вот этот вот центр Хара, это как раз и есть маленький флакончик с живой водой. Отдан он будет только на самое важное, только на самое главное. Просто так не будет вы. То есть родителям будет выдан на победить, а ребенку он будет выдан на выжить. Его небольшое количество зависит от того во многом, от того, насколько ты выполняешь свою цель, выполняешь свою миссию, выполняешь свое предназначение. Всегда он находится в неизменном виде, то есть если ты вдруг израсходовал, моментально добавляет себе назад, вот этот вот резервуарчик маленький. Кстати, вот слово харакири, оно оттуда и появилось, да? это убийство хары, то есть, не оставляем себе даже конца, даже, даже обратного шага, и все. Вот. вот это вот раскрытие этой точки, раскрытие этого центра, это еще один камертон который будет вам прозванивать правильность ваших формулировок, правильность ваших смыслов. Угу. Чтобы протестировать этот центр тхары, а, а наверное, некорректно пока что произносить. Пробуйте каждое слово по отдельности. Здесь слова надо произносить очень медленно, и на каждое слово слышать отклик. Mm. Да, потому что произнесешь быстро отклик есть, а непонятно на что. Да, поэтому очень медленно, медленно произносим, и в тот момент, когда вот он запульсировал, как живое сердце, такое второе, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк да, и пошел раскрытие. Вот это вот то самое ощущение, когда добираешься до своей, реакция всегда вот такая, потрясающая реакция. Это как так. Волной заливает, вот просто вот, ну, той самой жизненной силой, вот такой потрясающей концентрации, которая позволяет тебе понять, я справлюсь со всем, нет в жизни ничего такого, с чем вообще справиться невозможно, очень мощный резерв, но откроется он настолько на свое, он просто так не откроется, вот это вот очень важно. Да, это система, такая система защиты для человека, потому что человек очень склонен жить по чужим идеям да? и чтобы он уж совсем то себя до конца не выплеснул на это дело, вот есть вот этот вот маленький скрытый резерв. Да-да-да, это значит, правильно да, да, да, это значит вот что такое, очень близко. Вот да вот, этот, вот эта точка и она начинает как пульсировать изнутри да, да, да. Значит, -то рядом. Угу. я очень рада буду если у вас действительно все получится потому что эта работа она действительно переворачивает людей очень сильно переворачивает сразу вам хочу сказать что если сейчас вы ставите перед собой Задачу стать тем, кем вы не просто никогда не являлись, а даже не предполагаете, как это возможно сделать, ждите серьезных катаклизмов в системе, ну серьезных в жизни. Да? Так всегда. Дело в том, что мы эволюционируем. Вообще всю эту систему можно было бы назвать одним словом эволюция. Да? Эволюция человеческого сознания. Просто в щадящей форме человек эволюционирует медленно из года в год, из ситуации в ситуацию, из жизни в жизнь, то есть медленно, мы с вами, торопыги такие, ускоряем этот процесс. Значит, мы ускоряем все, что будет происходить, не только хорошее, но и плохое. И надо пройти это все достойно. Бывали, бывали случаи, когда люди из касты земледельцев рвались прямо в войны и не выдерживали этого прессинга. Представляете, какое количество нужно событий пережить. Человеку, чтобы доказать, работать соответствующую бытийную массу и доказать свое право быть в, черте, в среде войны. Свои же начинают проверять так, да, как в армии новичков больно, очень многие не выдерживают. Вот, поэтому, если вы понимаете, куда вы замахнулись, сидите на амбразуру, что называется, с открытым забралом, понимаете, что это не само не произойдет. И будут испытания, и будут. Ситуации, в которых придется не, совершенно нестандартно мыслить и совершенно не по, не, неординарно их решать. Но если вы это сделаете, прорыв будет колоссальный. Тому, кто в рамках одной жизни успел эволюционировать из, одного, из одной касты в другую, все, весь уровень бытийной массы увеличивается втрое. Цена вопроса высока. На кону Но весьма И В следующем рождении мы же начинаем сначала, по сути. Мы на новой касте. Да? памяти как там чего А с чего ты взял, ты там еще не был, ты не знаешь, какая там может быть память. Вот такая память. На прошлых Вот такая своих. память да. ну, значит не, не и был, был и на том сложно. уровне на котором нужно иметь минимальность бытийной массы, чтобы память была сохранена. Ну, к этому надо стремиться. память сохраняется. или в 5-6 лет начинает проявляться сама просто как, как неотъемлемая честь.